Здравствуйте дорогие друзья, сегодня четверг и мы снова с вами встречаемся в прямом эфире Извиняюсь за то, что в прошлый раз не смог выйти, были объективные причины Надеюсь, что теперь будет каждый день, не каждый день, а каждую неделю возможность выходить в прямой эфир именно по четвергам Сегодня я хотел бы поговорить о таких общих вещах, как что делать и кто виноват ну, на второй вопрос есть ответ уже от Пескова в связи с инцидентом в Польше. Он сказал, что, естественно, виновата Соединенные Штаты Америки, потому что надо отмотать назад. Но э, Песков не боится, что придется так долго мотать, что э, мы придем к Киевской Руси, и выяснится, что Киев э, был основан гораздо раньше, чем Москва. Так что тут опасно заниматься перемоткой истории. Но давайте все-таки порассуждаем, на тему, кто виноват Что делать, постараемся позже ответить Кто виноват Во всяком случае, если отталкиваться от мнения Пескова По поводу вины Америки Я хочу сказать, что еще в советское время К Западу, в частности, и к Америке Отношение у советских людей было негативно. Это было, естественно, все сформировано Тогда советской пропагандой нам внушали, что там за океаном живут какие-то э, толстые люди Капиталисты с сигарами в цилиндрах и эксплуатируют бедных э, людей То есть вот такой вот идет эксплуатация людей Там очень высокая безработица, э, постоянные какие-то там демонстрации Запастовки, голодовки и так далее. Вот нам показывали такую картинку мира. Конечно, действительно часть соответствует действительности, но если бы нам говорили всю правду об уровне жизни, о том, что те же безработные могут покупать себе автомобили, и некоторые живут на улице не потому, что им негде жить, а у них такой способ мышления, такой вот протест против цивилизации, тогда было бы как-то по-другому. Но нам показывали Запад очень однобоко и все время внушали мысль, что Запад это зло, Запад это плохо, вот эти все ценности западные нам не близки, нам это ничего не нужно, мы идем своим путем, у нас социализм, у нас не нужна никакая частная собственность, это все от лукавого. Ну, приветствую Бориса Фабриканта. Вот у нас есть свой социализм. И э, те, кто находится на Западе, это наши идеологические противники. В 1991 году, как вы все знаете, распался Советский Союз. Вот эта вся социалистическая история закончилась. И, казалось бы, уже нет идеологических каких-то противоречий между нами и Западом. А нет. Та же. История продолжается. Вот в 90-е годы был такой короткий очень период потепления между, я имею в виду, Россией и Западом. Но потом с приходом Путина это все прекратилось. И внушалось все время в головы людям на протяжении многих лет, что опять же Запад это зло. Это там живут нехорошие люди, они русофобы, они ненавидят Россию, они хотят ее уничтожить, они хотят ее задушить экономически и так далее и тому подобного. Это все время был такой тренд, постоянный, что Запад это зло, Запад нам не близок по духу, потом начали вот эти ценности уже какие-то российские и так далее. Но давайте поговорим о ценностях. Начнем с того, что никаких отдельных ценностей, западных, восточных, я не знаю, там, южных, нет. Есть, есть общие, общечеловеческие ценности. А то, что Россия их не принимает, это уже проблема России, а не этих ценностей. Когда Россия говорит, у нас свои ценности, своих ценностей у них нет тот же патриотизм это не российское изобретение кстати, в самом патриотизме ничего плохого нет, когда человек любит свою родину, это нормально но, родина должна ему платить той же монетой и тоже его как-то, ну хотя бы не любить но уважать, этого не происходит в России, потом вот это все противодействие западом, это борьба к чему привела, к тому, что Россия за эти годы никак не укрепилась в экономическом плане. Если э, вы э, все-таки, несмотря на эту э, озабоченность по поводу Запада, все равно все стремились на Запад и ставили пример э, Америку. Значит, если э, вы смотрите на Америку, кто вам мешает э, экономически развиваться за 30 лет? почти за 30 лет правления Путина. Россия никак не развивалась ни в каком отношении не имею в виду экономическом. И э, вместо того, чтобы развивать экономику, сельское хозяйство, строить дороги, дома и так далее, она занималась совсем другими вещами. Э, кучка бога, богачей э, захватила. Основные ресурсы, нефть, газ и так далее А что касается людей То никого это не интересовало И все очень плачевно заканчивается Потому что выяснилось, что все технологии западные Вот совсем недавно я видел фрагмент Где телеведущий российский Евгений Попов Просто у него была истерика Он говорил, что все западное запчасти Сапсана западные, а кто-то предложил вести национализацию, он говорит, это ни к чему не приведет. Действительно, есть такие разговоры, что надо все национализировать. Но толку от этого не будет, тем более, если вспомнить Советский Союз, чем это все закончилось. Так что вот это противостояние западом, вот это перетягивание каната не в пользу абсолютно России. И вместо того, чтобы наращивать не военный, а мирный потенциал, заниматься экономикой, заниматься наукой, культурой, все, все деньги были распилены и потрачены на совсем другие вещи. И вот это недовольство западом растет, и оно очень удачно ложится на современную повестку дня, потому что Этим можно объяснить низкий уровень жизни россиян, сказать, что россияне живут плохо из-за западных санкций. Но вот я уже много раз говорил, еще раз повторю, вот россияне никак не могут понять взаимосвязь, что санкции это не причина их плохой жизни, а следствие, а причина находится в Кремле. Ее зовут Владимир Путин, потому что именно его политика привела к санкциям. Но если вспомнить, первые санкции, по-моему, были введены в 2011 году, вот как раз в связи с делом Магнитского. Но и до 2011 года не было такой вот хорошей жизни. Несколько лет, действительно, вот с 2008 там был какой-то рост, но это был связан с, с нефтью. Но... Общий уровень россиян был не такой высокий. И это легче всего объяснить санкциями. Потом санкции уже были 2014 -го года, 2022 -го года и так далее. И скоро россияне на себе это ощутят. Но вместо того, чтобы заниматься внутренними делами, Путин занимался внешней политикой. И не очень тут преуспел. И вообще, если вот смотреть уже в ретроспективе, то с 2014 года, то есть 8 лет назад, от него отвернулась фортуна. Давайте вспомним. 2014 год. Единственное, что вот Крым удалось так сказать, бескровно присоединить, вернее отжать, аннексировать. Потом Олимпиада, знаете, провалилась, допинговый скандал, жуткий и после этого все пошло как-то не так. Можно еще вспомнить Сирию, которая, собственно, бесславно закончилась, и то, что происходит сейчас, это уже конец эпохи Путина, потому что он себя показал как политический лузер, абсолютно проигравший и не чувствующий под собой земли. Он как-то оторванно совершенно живет и не понимает, что происходит. Теперь вот в идеологическом, опять же в идеологии, он все время говорил, что Украина и Россия это одна и та же страна, одна и та же идеология, мышление, менталитет и так далее. Что не соответствует, естественно, язык еще один. Что просто не соответствует действительности. Есть объективные вещи. Нравится ему, не нравится, но это так. Есть украинский язык. Есть русский язык, есть украинская культура, есть русская культура. И не надо все это смешивать в один котел. И вот то, что было начато 24 февраля, красиво названо специальной военной операцией, а на самом деле войной полномасштабной против Украины, это попытка уничтожить ее как... Просто отдельное государство со всеми атрибутами и с языком, и с культурой и так далее. Потому что когда говорят, вот там обижают русскоязычных, там не дают им развиваться и так далее. Есть понятие государственного языка в любой стране мира. И в России то же самое. И просят иностранцев сдавать экзамен по русскому языку. Это никого не вызывает вопроса. Почему-то вопрос русского языка в Украине очень болезнен для России. И, собственно, на этом все и строится вся спекуляция. все. Мы видим, что происходит. И сейчас, мне кажется, в российском обществе наступает какой-то перелом в сознании. Потому что уже и опросы говорят о том, что... Люди недовольны политикой Путина а Они задают вопросы, а зачем нужно было начинать военные действия Почему это все так затягивается Почему вышли из Херсона и так далее и тому подобное Очень много вопросов И у пропагандистов даже нет возможности внятно объяснить очень хитрым поступил Андрей Норкин, он сказал, что если он поддержит это решение, значит он сядет по одной статье, если он не поддержит, сядет по аналогичной статье, поэтому он решил вообще не высказываться. Все катится в пропасть, и вот эта идеологическая невнятность, потому что когда говорят, вот у нас свой путь, какой у вас свой путь, никакого у вас своего пути нет, вы все заимствовали оттуда, и никаких у вас нет оснований говорить, что вот у России какая-то особая какая-то миссия, и мы какие-то особенные. Это пол Комплекс неполноценности, когда говорят, вот мы какие-то такие необычные, вот мы такие самобытные, нас никто не любит, нас никто не, не уважает. Уважение нужно заслужить, а не априори сказать, вот уважай меня, все. Ты должен это заслужить, это касается и репутации, при приветствую Николая. Вот, так что тут все понятно. И, кстати, репутацию очень быстро можно с ней распрощаться, вот как с Россией, и после 24 февраля произошло. Хотя и раньше у нее репутация была, скажем, мягко говоря, не очень хорошая. Но сейчас это репутация агрессора, варвара. И сейчас вот многие говорят о том, что, а может, все-таки можно как-то договориться и решить вопрос дипломатическим путем. приветствуем Елену Теоретически может и можно было, но вот совсем недавно Рабзан Кадыров обратился к Зеленскому, сказал, что очень все просто, Украина должна признать Донбасс российским, Крым российским, и на этом мы заканчиваем. Но извините меня, Украина никогда не пойдет на это. И Россия еще говорит, да, мы согласны на переговор только без предварительных условий. А у России есть предварительные условия свои, вот так оставить все как есть. Они же не говорят об этом, но это же условия. А для Украины, пожалуйста, никаких условий. Очень хитрая такая позиция. Я считаю, что вот этот дипломатический потенциал уже исчерпан на 90% процентов, даже на 100%, потому что никаких точек соприкосновения нет. Россия не собирается ничем жертвовать, не собирается выводить свои войска. А вот недавно Зеленский выступал на Большой Двадцатке, и 10 пунктов там, среди пунктов, есть вывод российских войск с территории Украины. Россия на это совершенно не собирается идти, поэтому разговоры в пользу бедных, что Россия готова сесть на за стол переговоров чуть ли не сегодня-завтра, это, опять же, очередной блев, потому что России нужна вообще вся Украина, хотя сейчас уже видно, что на всю, на всю Украину у нее не хватит сил. И даже вот эти псевдореферендумы, которые совершенно не произвели никакого впечатления на людей, вот совсем недавно был... Опрос, проведенный в России, там только, по-моему, 9% обратило внимание на это. Для рядовых россиян это вообще прошло мимо них, потому что это их совершенно не интересует. Вернее, это их не интересует с точки зрения денег, которые должны будут пойти на эти, так называемые, регионы. Я имею в виду новые, в кавычках, регионы России. На самом деле это украинская территория. Теперь по поводу репараций. Уже было принято решение на уровне ООН о том, что Россия должна будет выплачивать операции после окончания войны. Естественно, это решение носит рекомендательный характер, но тем не менее это все взаимосвязано с санкциями. И пока Россия не расплатится сполна. Естественно, никто санкции снимать не будет. В России есть такое мнение, что санкции снимут чуть ли не на следующий день после объявления конца войны. Нет, такого не будет. Санкции будут сниматься постепенно. И пока вот Россия не расплатится с Украиной до последней копейки, то санкции не будут сняты. Так что вот эту иллюзию не нужно поддерживать. И э, еще раз возвращаясь к гражданскому обществу в России, к сожалению, оно так и не было сформировано за эти долгие годы, э, оппозиция, как всегда, переругалась, и э, вот что меня удивляет, я много раз об этом говорю, говорил, говорил и говорил, что нет вот этого антивоенного какого-то посыла в российском обществе, который должен был быть вообще с самого начала войны, вообще против войны, что мы... За, э, за мир, а не за войну. А э, общество так воинственно было настроено. Но э, это все продолжалось, пока не началась мобилизация. После начала мобилизации как-то в обществе э, произошли изменения. И э, возникли вот эти вопросы. А почему, собственно, э, мы должны отдавать свои жизни неизвестно за что. И здесь вот главный вопрос. За что? Почему, для чего, из-за чего, никто не может внятно ответить на эти вопросы, почему Россия должна воевать с Украиной, тем более учитывая вот этот идеологический момент, когда говорит, что это наши братья, что это чуть ли не один братский народ, но, извините, с братским народом не воюют. И все вот эти разговоры Денофицификации э, демилитаризации, Все уже ушло э, канала. в лет уже никто об этом не говорит э, И вот эти все буквы Z и В э, тоже уже куда-то Ушли э, И э, сейчас такое ощущение, что э, Россия воюет По инерции, потому что Ну, некуда деваться А тон задает как раз Украина и после начала Контрнаступления Собственно, мы видим по событиям на фронте, что ситуация складывается не в пользу России, хотя она продолжает бомбардировки и так далее. Теперь несколько слов по поводу все-таки польского этого инцидента скажу. В любом случае виновата Россия, потому что из-за нее происходят эти все события, бомбардировки. И даже если это, была, это, даже если это были украинские ракеты то они пытались сбить российские, и произошел такой инцидент, я так понял, что Польша и Запад в целом с пониманием к этому отнеслись, но если бы были перекрыто небо в самом начале, такого не произошло, и естественно НАТО будет укреплять свои границы и дальше так что мы видим почти патовую ситуацию Путин не владеет всей силой власти, не владеет всей по моему информацией, он находится в какой-то самоизоляции и вся ответственность естественно на Шойгу и теперь на Суровикине. Но похвататься, как я уже сказал, нечем. Ситуация критическая и она будет ухудшаться скажем, каждым днем. И все сложнее пропагандистам будет впаривать и говорить, что все идет по плану. Это уже, так сказать, уже не смешно даже этот мем стал, что все идет по плану. Когда даже все идет не по плану, смотри, пункт первый, все идет по плану. Это все разговоры пользу пользу бедных. И, кстати, никто не знает, в чем, собственно, план и заключался. Ну, я подозреваю, что он заключался в том, чтобы все это захватить на 100%. Но... Блицкрик, как мы видим, провалился Все затягивается и явно перейдет уже в новый 2023 год Запад по-прежнему будет помогать Украине Всеми возможными способами и материально, и оружием Россия выглядит очень бледно И невнятно на международной арене Это полная изоляция, игнор И вот Лавров на своей шкуре это почувствовал на Бали когда прилетел на саммит Большой Двадцатки, никто с ним встречаться не захотел, и он был вынужден рекироваться раньше времени покинуть. То есть это было такое же позорное бегство, как и российских войск из Херсона. Это все были вопросы, вернее вопрос, кто виноват. И теперь главный вопрос, что делать. Он еще сложнее, чем первый, потому что кто виноват, у нас виноваток всегда много. А вот что делать, этот казалось бы, простой вопрос. да Закончить войну. Но Россия вот так вот просто, роча от кампера, закончить войну не может. Она не может так вот свернуть это все, сказать, да, мы ошиблись, это была ошибка, извините, погорячились, до свидания. Нет, инерция продолжается. Даже вот это какое-то краткое перемирие невозможно по, я уже сказал, по каким причинам, потому что Украина на это не пойдет. И вот Россия туда встряла, извините, и не может оттуда, как в болото. Она погружается все глубже и глубже и никак оттуда не выйдет. Значит, один есть способ, действительно, когда Украина побеждает и выгоняет просто Россию со своей территории. Вот, вот и все, что нужно делать, собственно, это и происходит сейчас. Естественно, хотелось бы, чтобы это закончилось все поскорее и меньшими жертвами, но это уже э, зависит э, не от нас. И э, вот э, российским пропагандистам надо потихонечку готовить свой народ к тому, что все закончится не в пользу. России, но это можно будет под подать под таким соусом, что Россия воюет с НАТО, а не с, с Украиной. Но это вообще очень модная сейчас теория, но вот я с этого начал, то, что сказал Песков, что это же Америка виновата. И в российском обществе, благодаря пропаганде, очень популярна эта, такая тема, что, собственно, это война Запада с Россией посредством Украины, на украинской территории, а, в общем, воюет Запад с Украиной э, не с Украиной, с Россией запад на стороне Украины а вот Россия сама по себе бедная одувается и никто ей почти не помогает я хочу сказать, что здесь война идет даже такая ментальная и разных подходов то есть Украина олицетворяет действительно западные вот эти ценности, которые России не близки а Россия представляет из себя какое-то барбарское такое... Я бы сказал даже бандитское государство Очень такое сомнительное И многие сейчас, кстати, говорят о том, что После окончания боевых действий Вряд ли Россия сохранится в прежних границах Это вполне возможно Единственное, что, конечно, захотят отделиться Богатые регионы, а не бедные Потому что очень много в России Дотационных регионов Где-то порядка 80% получают деньги из центра. Я приветствую новых зрителей Ирину Шевчук и Андрея Чивурина Здравствуйте, друзья. Так что, конечно, вот такому региону, как Чечне, сложно придется, но учитывая то, что тоже Чечне могут помочь ее, ее братья по вере, Арабские Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Саудовская Аравия, то может быть она и сможет как-то жить автономно от Москвы, но вы знаете же, любовь Рамзана Кадырова к Путину и наоборот, так что я не уверен насчет Чечни, но то, что Россия вряд ли сохранится в таком огромном объеме это возможно такое, что произойдет какой-то раскол на какие-то отдельные республики, тем более мы знаем, что и они так и называются, республики и э, они захотят, не захотят э, себя э, причислять к, к тому и э, центру, э, Кремлю, и каким-то образом ассоциироваться с прошлой Россией. Потому что, я думаю, что достаточно прогрессивных сил, которые захотят просто от этого всего, ну не то что отвертеться, но сказать, что мы не хотим ассоциироваться с, с вот этой путинской Россией. И сейчас уже нужно думать о том, какая будет Россия без Путина, после Путина. 24-й год очень важная такая веха, выборы. В разных странах, в том числе и в Америке Но для России Конечно Было бы Логично Если бы будущее России Было связано все-таки С западным путем развития А не с тем, что происходит сейчас И вот этот поворот к либеральной ценности. Кстати, в слове «либерал» ничего такого оскорбительного нет. В России это воспринимается как какой-то такой с издевкой. Вот либерализм, демократия. В России считается, что это такое что-то от лукавого ничего. Плохого в демократии нет, хотя она тоже несовершенна, мы это все прекрасно знаем. И, естественно, Россия должна развиваться по нормальному пути, а не замыкаться. Но в связи с тем, что происходит сейчас, никаких радужных перспектив для России в ближайшие десятилетия, а может даже столетия я не вижу, потому что, как я уже сказал, придется выплачивать огромные деньги, репарации, восстанавливать Украину. Отношения с Западом просто так, на ровном месте не изменятся, даже если придет какой-то условный Навальный демократический какой-то лидер это все нужно будет десятилетиями выстраивать, отказываться от прошлой политики объединяться с Западом, искать новые пути принятия решений, это все очень будет болезненно сложно и главное долго потому что сломать все очень просто а создать наладить это гораздо сложнее, чем поломать. Путин, собственно, это сделал одним рочерком пиратов, все перечеркнул, все испортил и, собственно, испоганил жизнь не только себе, но и миллионам россиян. Вы знаете, что многие покинули Россию и вынуждены были иммигрировать в страны ближнего зарубежья, это Казахстан, Грузия, Армения, некоторые поехали дальше и, собственно, вот это ответ на вопрос, согласны они или нет. Но, к сожалению, большинство россиян все-таки смотрят того же Соловьева, Скобееву и компанию. И мозги полностью промыты, критическое мышление отбито, никто не может сопоставить факты. И вот, это, вот этот тренд, что Россию хотят уничтожить, что Россия хорошая, ее не понимают, и никто не хочет понимать и слушать. Вот, вместо того, чтобы, о чем я уже сегодня говорил, развивать экономику, входить в первую десятку мира, экономик я имею в виду, строить дороги, туалеты, дома, школы, заниматься реальной политикой, нет Россия занимается геополитикой, и вот э, любая бабушка на скамеечке э, тебе скажет, что кто такой президент Америки Байдена, что с ним надо делать. А вместо того, чтобы бабушка должна интересовать, э, почему скамеечка эта э, еле стоит на ногах, и почему она не покрашена и так далее, совершенно другие э, приоритеты и э, вот это геополитическое мышление, вместо того, чтобы заниматься собой, заниматься своими делами, нет, Россия будет вмешиваться, вот недавно Пригожин подтвердил, что вмешивалась в американские выборы, и будет вмешиваться, я же не говорю о киберпреступнике, о шпиономании, шпи шпи шпи сколько, по-моему, выслали 600 шпионов из Западной Европы, то есть это все противостояние продолжается, и, к сожалению, вот только после окончания войны будет какая-то встряска, и в российском обществе произойдет какое-то переосмысление того, что было, и того, того, что есть, и как нужно в дальнейшем строить свою жизнь. Понятно, что люди привыкли верить телевизору. Вот возвращаясь с того, чего я начал с советского времени, вот тогда промывали мозги, сейчас тоже то же самое промывает. Но мне кажется, что после окончания войны вообще отпадет необходимость в количестве вот этих всех ток-шоу, потому что они просто исчезнут за недонностью, они не нужны будут, не нужно будет людям рассказывать, объяснять, они сами должны понимать, не маленькие уже. Вот. Так что на этом я буду сегодня заканчивать. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто будет смотреть. Если есть какие-то вопросы, пожелания по спикерам и так далее, предлагайте. Пишите, задавайте вопросы. Мы с вами увидимся в следующий четверг на том же месте, в тот же час. Всем спасибо и до свидания.